Пожелать хочу Татьяне исполнения желаний В жизни сказочных моментов, обалденных комплиментов, Ярких чувств, любви горячей, сногсшибательной удачи, Чтобы денежный доход умножался круглый год, Чтоб жила не унывая наша Таня дорогая,